Шаповалова Ольга Георгиевна. Сколько вам лет и когда вы выезжали из Мариуполя? 66 лет, 25-го порта мы выехали из Мариуполя, из Манкуша уже. М -м. Можете рассказать о том, как вообще производились обстрелы в вашем городе? То есть, где стояли точки, куда стреляли, по вашему предположению? Ну. Точки стояли ну, вот на восточном точке, стояли между домами и во дворах школ. То есть, в принципе, стреляли стреляли и прикрывались мирными жителями. Да, прикрывались мирными жителями, потому что понятно было, что стрелять будут не это ж очень далеко идет обстрел, так что стреляют не по человеку, стреляют по тому месту, откуда ш ⁇ идет вот, ну, возле драмтеатра, это вот квартал, где находится этот шахматный клуб, и остальные дома выходят на драмтеатр и помп. Ну, там, не знаю, сколько их там, шесть домов. Вот вокруг этого квартала ездил танк и просто производил выстрел, ну, беспорядочный, можно сказать, потому что там никуда выстрелить нельзя, ни в, ни в кого. Только лишь церковь напротив, по проспекту Мира по Артема. То так. есть фактически стрельба по жилым домам? По жилым домам, да. Просто по жилым домам. В никуда. Вот поэтому еще и сидели, обсуждали, ну куда можно стрелять, но понятно, когда это... Или, или у нас, допустим, взять восточный микрорайон. За нашими домами километры полей. Ради Бога. Ставьте палки, ставьте что хотите, обстреливайте. Это как бы война, все это понимают, это... Война, которую люди стреляют, они для этого как бы есть на белом свете. Ну вот обстреливайте, зачем становиться в частном секторе? А на территориях школ, больниц? Да, на территориях 69, 68, 5 школы стояли танки. Это то, что мы как бы видели, я лично видела своими глазами. Поэтому не могу вам как бы что-то... Это то, что я видела, не быть голосовной.